Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о бурении скважины для теплового насоса. То есть это скважина и тепловой насос, который берет тепло из недр земли. По-разному скважины там бурят, некоторые на 100 метров, кто-то по 80 метров, по-разному. В общем, для каждого дома расчет идет от квадратуры, какая площадь съема должна быть соответственно, будет глубже, меньше там бурить и так далее. То есть вы увидите основное это видео. Мне особо комментировать ну, такие вещи, в которых я, ну скажем, не являюсь специалистом, оно бессмысленно. Поэтому, если кто-то в этом что-то разбирается, то, пожалуйста, конечно же, вы можете написать в комментариях. Я же всего лишь расскажу 3 копеечки, скажем так, которые я заметил и увидел. Вот и все. Изначально ставится сначала к металлической трубе. Приваривается оголовок, скажем, победитовый. Да, и этот оголовок порядка там, двух, наверное, трех метров, я не помню, сколько там сама по себе э, бурильная установка забирает ну, каждую секцию для бурения. В общем, вот на одну целую такую штуку он забивает эту трубу. И она остается. Ну, это как бы, чтобы стенки, ну, скажем, держались. Ниже идет уже плотный грунт, и он ее забивает до той поры, ну, до какого-то определенного усилия Дальше это все отрежется, что будет лишнее Потом дальше уже используют просто при помощи бурения Само по себе ну, для бурильной установки там, оголовки и так далее Это все с водой, подается вода, выливается вода Это все достаточно шумненько происходит и так далее, и в зависимости от того, какой материал то есть я один раз присутствовал при бурении скважины на воду ну там немножко другой принцип скажем так но все же там грохотало, там был гранит и ой, грохотало, будь здоров, нормально так и все в пылюге и в грязюге то здесь как бы, ну так, чуть-чуть почище скажем, хоть все равно присутствует, но все же мне так повезло, что я в обеих случаях, первый раз там где-то около двух лет назад попал так, что у меня была возможность поснимать видео в моменте бурения первый раз, и так было интересно, скажем так, да? и вот во второй раз оказалось тот же самый мужик, который бурил в первом случае, и тот же самый через пару лет, грубо говоря, и бурил во втором случае. И, по сути, у них занимает это примерно одна рабочая смена. Плюс-минус больше. Там, Подольше, побыстрее, зависит еще от грунтов, какие они попадаются. И второй момент это от размера дома. От площади дома будет зависеть глубина скважины. Вот и все. То есть бурят они их, скажем так, наверное, если брать статистику, как часто. То есть тепловой насос ставится в каждом доме, а просто разные будут. Вода, вода не встречал ни разу, либо будет воздух. Либо вот земля. То есть воздушные, там еще разные есть на обратных. там Ой, Я сильно так не вникал в это хозяйство, поэтому сказать -то толком тоже ничего и не хочу, обманывать никого. Соответственно, здесь просто бурильщик все это бурит и уезжает. После него остается такая лужа, лужа грязи, скажем так. Соответственно, уже в какой-то другой из дней. Приезжает человек, который монтирует сам по себе насос и всю эту систему. Он же опускает трубки, которые он сначала заполняет в машине. У него стоят такие, как мусорные контейнеры, скажем так. Ну там насос, циркуляция, подключается, он туда специальную жидкость это наливает и заполняет трубки. Трубки пока они смотаны в бухте. Затем уже наполненные трубки он опускает в скважину. В скважину опускает при помощи тоже какой-то установочки такой специальной, что ручной труд, ну скажем, минимизирован, потому что это все-таки большой диаметр, и туда пропихнуть сопротивление будет ну, нормальное такое, что тяжеловато будет, либо оттуда достать что-то. Поэтому используют ну, какие-то приспособы специализированные. И, соответственно, сначала опускает вниз до конца и потом подключает уже к системе, которая будет в доме. Соответственно, делает всю обвязку, там настройку, проверки и так далее. То есть это выполняет работу один и тот же человек, как правило. Вот. И потом уже, в принципе, уезжая, по идее установка работает. И чаще всего она включается уже на автоматический режим. Соответственно, ну, потому что у нас пол заливается бетонный, нужно греть и сушить. Вот. И за счет этого получается и система проверяется, и сушится бетон, соответственно. В некоторых моментах были те, кто... Вот один раз у меня было так, что на одноэтажном доме был человек, который ответственным был. И он являлся еще и родственником хозяина дома. Скажем так, и там у нас было, конечно, да, там было, они накрывали пленкой, бетон, там сколько-то дней он стоял. Потом, когда запустили систему э, теплого пола, он ходил, смотрел по контуру с тепловизором, где что, какая, чтобы петля не одна там ну, не завоздушилась или еще что-то. В общем, там такой был контроль, будь здоров. Вот. Но это было в единичном случае. Так это все, конечно, проще немного, и если какая-то будет проблема, то есть понятно кому нужно позвонить и из кого спросить. Вот. Это все, что я могу прокомментировать, а все остальное вы можете посмотреть и написать в комментариях. Вот. вот многостойкий свет. Говорил ты, что у них две сейчас плюс газ. А на этом я хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.